Как получить э, любовь к себе? Рабочие практики. Ну, в прошлых э, видео мы с вами уже поговорили о том, что любовь к себе – это база, на которой строится вообще наша жизнь. К этому я уже не буду возвращаться. Вы посмотрите предыдущие видео, э, если вы их не видели. И здравствуйте, мои подписчицы и мои зрители! Я снова с вами меня зовут Елена Алексеева, и я делюсь с вами своими знаниями, секретами, фишками и рабочими практиками. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же наполнять себя любовью к себе. Ну, в первую очередь это рассмотреть наш гардероб. Если мы убираем из гардероба все черное, что такое черный цвет? Да? Черный цвет это цвет Сатурна, цвет грусти, цвет горя, цвет э, траура, цвет э, депрессии. Некоторые девушки говорят, что вот он скрадывает полноту. Да? Ну, он скрадывает полноту где-то до 50 размера. Если у вас 52 или 54, он только увеличивает ваше количество. То есть вот вы оденете э, в 52, в 54 размер. Платье другого цвета, и вы будете намного стройнее смотреться, чем если вы одеваете черное. Это, кстати, тоже говорят специалисты по моде, и я думаю, к этому стоит присматриваться. Я уже много лет выбросила из своего гардероба все черное, даже трусики. Только цветная одежда у меня радующая. Каждый день недели по астрологии, это тоже будет отдельное видео, каждый день недели у него хозяин дня недели планета определенная. У этой планеты есть свой цвет, и это очень важно. То есть Сатурн, он, в принципе, еще и приносящий плоды наших поступков. И поэтому, когда женщина одевает черную одежду, она просто по умолчанию заявляет в Сатурну, что она готова здесь и сейчас, сегодня отрабатывать свою негативную карму. Ну и, наверное, тех, у кого много черного в гардеробе, они, наверное, чувствуют, что жизнь дается нелегко. То есть все почему-то вот в кучу набегает и складывается, и прям вот проблемы за проблемами, испытания за испытаниями, прям даже выходных не дадут. Испытания, испытания. Обратите на это внимание. И значит, черное убираем. Если мы начинаем любить себя. Полностью убираем, прям складываем в сумку и выносим, отдаем каким-то людям еще что-то, э, убираем, покупаем себе яркие одежды, яркие любые цвета, полностью новую одежду. Второе значит, конечно же, внешний вид. С любовью делать маникюрчики, педикюрчики, причесочки, э, там э, бровки, да, губки накрасить, глазки накрасить. Бижутерия. Бижутерия очень хорошо помогает нам тоже включить любовь к себе, то есть женщина, когда себя украшает, у меня был период жизни, когда я вообще не могла ничего красивого вот такого носить, да, то есть мне прям не хотелось одевать, я забывала, подружки мне дарили, у меня там лежали шкатулки, но я их все время забывала носить. Браслетик, который там висит на, на руке, я когда пишу на компьютере, меня прям злил вот этот звук, когда он там брынкает. Сейчас, когда я в женской энергии переключилась, мне прям кайф от этого же самого звука, то есть это вот все наше вот миропонимание, да. Дальше, значит, обязательно себя украшайте. Платьюшки, да, платьюшки, они тоже включают энергию. Вот эти длинные платья, которые в ведической культуре, на Руси в ведической культуре носили длинные платья, прям до самого пола. Они касались пола. Иногда платье было длиннее, оно лежало прямо на полу, да, то есть царицы особенно могли себе это позволить. Они там, физической работы у них было меньше, но они много медитировали, и для них было очень важно... Вот такая юбка, которая прям лежит на полу. Такое солнце клеш, да, такое, вот которое лежит на полу. Для чего такая юбка? По ней от земли идет вот так вот по кругу, по спирали энергия земли и наполняет женщину. Это очень мощное наполнение. Поэтому не просто так женщины носили юбки. Еще короткая юбка. Она рассматривается в ведической культуре, как вот колокольчик. Вот если мы возьмем с вами колокольчик, да, и посмотрим. Вот он тоже похож на юбку. И внутри него язычок, который создает звук. Да? И что получается? Когда у женщины короткая юбка, язычок – это символ мужского полового органа. И когда у женщины длинная юбка – то этот язычок, он не выглядывает, да? его не видно. Когда у женщины короткая юбка, его видно. И в ведических писаниях написано, что женщина, которая носит короткие юбки, это почти гарантия, что мужчина будет изменять. То есть женщина позволяет ему это. Женщина позволяет ему это. И мы э, можем... Верить можем, не верить, можем проверять на себе, можем проанализировать э, близких, у кого там короткие юбки, да, и как у них жизнь происходит, то есть, либо женщина должна быть в других практиках очень сильно прокачена, чтобы она могла привлекать внимание мужчины в любом случае, но в физическом плане, когда женщина привлекает своим декольте, да, короткой юбкой, там, какими-то манерами, какими-то вызывающими... Э, жестами, да, то женщина уже проигрывает. То есть то, что она привлекает на первых двух нижних чакрах, да, это будет отношение на короткий срок. То есть важно мужчину уметь привлекать на высших чакрах. Это третий глаз, горловая чакра, сердечная чакра, да, вот эти самые важные чакры, тогда отношения строятся надолго. Поэтому любовь к себе, возвращаемся да, к любви к себе. Вот эти юбки, если у вас есть такая возможность купить, может быть, дома носить такую юбку для начала, да, что вы где-то можете сесть, и вот у вас эта юбка солнце-клёш, она помогает вот получить вот эту энергетику. Допустим, в марокканских странах женщины прячут волосы, да, то есть они закрывают их под какие-то там платочки, всякие разные платочки, по-разному там завязывают, там столько у них возможностей завязать платочки, и почему, да, тоже, когда мужчина видит женщину, и у него возникает, видит волосы женщины, он получает ее энергию, просто на улице мимо проходящий мужчина смотрит на вас и получает вашу энергию, поэтому желательно, чтобы волосы, чтобы экономить энергию, да, лучше, чтобы были тоже спрятаны, или хотя бы в резиночку закалывать, когда идем на улицу, или какие-то там… <связывая> украшения красивые, да, на волосы, это поможет сэкономить энергию. Но ну, это не значит, что я вас призываю теперь, как марокканки, ходить за... Только глаза видно. Нет, конечно. Просто я даю эту информацию, чтобы вы это знали. Что чем... Допустим, может быть, вы идете на работу, проходите мимо какого-то места, где там сидят старики, и вот они рассматривают всех мимо проходящих девушек. Конечно, вы делитесь с ними энергией. Пройдите другой дорогой, где нет этих стариков, которые сидят и глазами такими... В, в, с вожделением смотрят на женщин, да, пройдите другой, вы сэкономите очень много энергии, это будет полезнее вашей семье, если вы не одеваете на волосы что-то, да, то есть старайтесь защищать себя, старайтесь защищать, эта энергетика очень важна и очень ценна, она жизненная энергетика, и вы ее просто вот раздариваете, неизвестно кому, да? этот момент, дальше, значит, брюки, Брюки. Почему так много говорят в сети о брюках, что их лучше не носить? Вот эта вот ширинка, которая с молнией, она уже закрывает энергетику женскую. То есть идет разделение на две части, нету вот этой юбки. И с земли энергия не поднимается, только идет наоборот потеря энергии женской. И это тоже нужно понимать. То есть бывает, что женщина приходит с работы, она там уже, там, я не знаю, последние 30 лет ходит в брюках, ей классно, комфортно, она в юбке не может, еще там куча отмазок в голове. И удобнее с ребенком в брюках, некоторые говорят, удобнее на работе в брюках, тра-та-та. И вот в конечном итоге она приходит с работы, у нее нет сил. Еще куча домашних дел, нужно обед, ужин сготовить нужно ребенку погладить, завтра там на утренник или еще что-то, а у нее просто сил нет, она вот прям все без сил. Почему? Потому что у нее произошло за день потери энергии. Где мы еще теряем энергию? На работе теряем энергию, наша семья полностью на нашей энергии, то есть муж питается энергией женщины, дети питаются энергией женщины. Если у женщины есть предыдущие отношения с мужчинами, то есть бывшие мужчины, и с ними не закончено отношение серьезными глубокими практиками, да, то есть это не просто там, как показали в бесплатном формате некоторые тренеры, да, там э, провели, говорит, вот так вот э, против часовой стрелки, да, на уровне э, первых, вторых чакр. Этого недостаточно, потому что идет привязанность, э, взглядами идет привязка. Идет привязка, когда вы кушали вместе, когда вы дышали вместе, когда потообмен, поцелуи. Все это идут отдельные привязки. На всех этих уровнях нужно отрезать эту привязку. И просто сказать, я тебя отпускаю, бывает недостаточно. Остается все равно мощный шлейф такой, веревка в тонком плане или шланг в тонком плане, в котором сливается ваша энергия. То есть все бывшие мужчины становятся нашими сообщающимися сосудами. Как только женщина там, не знаю, два часа молилась, у нее там наполнилась энергии такая классная, и у нее, если есть эти сообщающиеся сосуды, в этот же день вся эта энергия сливается бывшим мужчинам. Причем многие мастера говорят 7 лет, потом это заканчивается. Это заканчивается только если женщина сделала отсоединяющую практику. Если она не делала отсоединяющую практику, то это не заканчивается. Это через 7 лет э, утечка меньше, но тем не менее идет утечка. Женщина своей жизненной энергией кормит всех своих бывших мужчин, с которыми были сексуальные отношения. Иногда и не было сексуальных отношений, но была какая-то эмоциональная сильная привязанность, то есть платоническая любовь, которую называют. Да, Даже это будет продолжать забирать энергетику. Нужно себя защищать, забирать эту энергетику. И, Конечно же, это важно. Где, в первую очередь закрыть утечки, да, закрыть утечки энергии. Потом это будет э, уже... Наполнение, да? наполнение. Что дает наполнение? Йога дает наполнение, вкусняшки, которыми мы любим, сладости дают наполнение женской энергией, прогулки ежедневные дают наполнение походы в музеи, походы в театры, там, где вы, вам хорошо, где вам приятно, в библиотеке, там, одна закрылась, почитала книжку, да, в приятном там месте, в тишине накрылась пледом, там, чай какой-то себе травяной заварила, да. Вот это все нас радует, женщин, вот это все нас наполняет, подарки нас наполняют, да? У каждого есть один из пяти языков любви, который вот именно на нем, когда ваши близкие проявляются, вам понятно, что вас любят. И нужно знать точно, какой у вас язык любви, и к этому языку любви стараться относиться серьезно. Если, допустим, прикосновение у вас язык любви, а муж там давно уже за ручку вас не держал, или там давно уже обнимашек у вас нету, в привычке там, да, как-то все это ушло куда-то на задний план, запишите себя на массажи. Вот вас помнут по ножке, спинке, и вы получите очень много позитива от массажей, да. Кто-то получает удовольствие в парикмахерское прикосновение. Вот там, где вам сделали прическу, и вы прям, не знаю, еще несколько дней чуть кайфуете от, того, от тех прикосновений, которые барикмахер сделала, да, к вам. И еще что-то. Сделайте сами себе там э, самомассаж, там, ладошек, да, э, стоп, э, щечков, да, ручек, э, это, ушки. Ушки, то, что вы можете себе сделать, да. Помяли ушки, уже это прикосновение, которое будет приятно. Время препровождения. Объясняйте вашему мужу, что для вас важно, чтобы он был с вами, или его помощь важна. Что вы будете очень благодарны, что у вас поднимается настроение, вы чувствуете себя любимой. Рассказывайте ему, рассказывайте своим близким, что это для вас ценно. Подружки. «Общайтесь с подружками». Ну, конечно, когда разговор идет, там, критика какая-то или кого-то, о, о ком-то поговорили в негативном ключе, покритиковали какую-то подружку общую, знакомую, это, конечно, не приносит пользы, это ухудшает карму. Но можно же поговорить о чем-то полезном. На сегодняшний день есть чаты, группы, какие-то есть общие интересы с женщинами, когда можно поговорить о планетах, да, о том, как они влияют на нашу жизнь, как улучшить нашу жизнь. То есть все вот это вот, вот эти все разговоры о камнях, да, каких о каких-то гармонизаторах, как можно расставить все дома, чтобы оно включало и работало на вас, да. Вот эти все моменты можно тоже разговаривать с подругами, то есть находить таких подруг, может быть, отсекать уже тех подруг, с которыми нужно покритиковать каких-то там общих знакомых и стараться в эти беседы не ввязываться, чтобы не ухудшать свою карму. И это тоже наполняет очень сильно. Девишники, да, где посмеялись, похихикали, где было очень классно, хорошо, может быть, фотографировались друг друга, когда вы смеетесь, создали какой-то коллаж вот этот вот с фотографиями, когда там смеется ваш муж, смеется ваш внук, смеются ваши дети, вот эти хохотучие фотографии. Это тоже очень круто наполняет. Это тоже будет давать любовь себе, к себе. Ну и, конечно же, это... Все, что вам нравится, все, что вам нравится, это хобби, это какие-то ручные работы, да, когда вы там, может быть, вяжете, может быть, там какие-то кебаны делаете, может быть, какие-то лепки, какие-то, не знаю, там скрабукинги, все, что вот можно сделать руками, рисуете, может быть, даже, да. Все это наполняет женщину, все это наполняет, все это нужно находить время, делать. Если вам не хватает на это время, значит, у вас не хватает ресурса, значит, у вас идет утечка энергии, нужно ее останавливать, утечку энергии, наполнять себя, и тогда будет хватать и на ваши хобби, и на ваши домашние дела, и на все ваши приятные дела. И вы постепенно будете вот все, вот, что у вас негативное есть, проживать. Да? Это очень важно. Ну и в следующем, э, следующем, следующем видео мы поговорим об отношениях с мужчинами, как легко предсказать, э, какой следующий мужчина будет в вашей жизни. Я научу вас предсказывать в вашей жизни и рад предсказывать вашим близким. Для этого даже не нужно будет брать в руки карты или рассматривать ладошки, или учиться на астролога, это гораздо проще. И об этом мы с вами поговорим. И подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходило оповещение, когда выходит новое видео. И не пропускайте. Будем сейчас очень часто снимать новые видео и делиться полезной с вами информацией. Пока-пока!